Добрый-добрый вечер, друзья мои. Да, коммуникация, общение — это обмен идеями, это э, ну, доставка идей в мир другого человека и приобретение идей из э, мира другого человека. Но мы знаем, насколько бывает непросто донести какую-то идею так, чтобы она правда была услышана во всем многообразии, так, чтобы человек ее правда обдумал и воспринял всем собой. И вот об этом мы с вами будем говорить. И а, я расскажу, как я вижу этот процесс а, за 19 лет преподавания, чему я научился в этом процессе. И а, я предложу вам упражнение, с которого можно будет начать совершенно новый уровень а, игры в эту чудесную доставку идей в мозг, в мир другого человека. Есть, а, есть такая штука, что одна из главных, наверное, проблем современного мира, да, сейчас же ценность – это не ресурсы. Ну, он нефть падает просто как из окна. Потом информация, которая раньше очень сильно ценилась, сейчас просто находится в переизбытке, и ее качественную уже найти невозможно просто из-за переизбытка информации. В общем, информация перестала быть настолько высокой ценностью, как была, например, сто лет назад. Потому что большинство людей могут получить доступ бесплатный к курсам самых лучших вузов, но не очень-то они рвутся и не очень-то они получают. А и не очень-то они вот систематически этим занимаются. Потому что ключевым ресурсом сегодняшнего дня стало внимание. И корпорации сейчас интересуются тем, а как можно получить внимание людей. Потому что у вас может быть лучший продукт на планете Земля, вы можете быть суперспециалистом или мастером в каком-то деле, но если об этом не знает достаточное количество людей, если это правильно не упаковано и не доставлено, это не будет потребляться, да, никто не будет этого покупать. Потом я смотрел исследования, что продюсеры, например, часто зарабатывают сильно больше, чем музыканты. арт диллеры те, кто продает предметы искусства, часто зарабатывают больше, чем художники, которые создают их. То есть цена производства падает в каком-то смысле постоянно, да? а растет цена вот этой вот связи, способности доставить, получить внимание, способности доставить историю. Потому что мы, как вид, мы животные, которые думают историями. Ведь чем мы занимаемся, когда встречаемся с друзьями? Мы обмениваемся историями, мы рассказываем истории своей жизни, истории, которые мы слышали. И больше всего мы хотим выслушать другие истории. И большая часть всей индустрии связана с тем, что мы хотим узнавать истории, истории, истории. И а, так, так как мы думаем этими историями, то вопрос состоит в том, а как они конструируются и какие есть детали, которые позволяют а, вот эти вот внутренние истории, которые мы думаем, которые мы живем, трансформировать и изменять. И, например, если мы возьмем а, да, в современном мире программиста даже, если мы возьмем супертехничную а, сферу, а, программисты, казалось бы... От чего зависит доход программиста? Доход программиста зависит от его навыков, от его умения создавать результаты. Но в Кремниевой долине сейчас есть забавная статистика. Обычный программист получает, например, там от 20 до 40 тысяч долларов в год. Программист, который умеет общаться и обладает навыками коммуникации, работы в команде и умеет презентовать результаты своей деятельности, получает от 120. То есть мы видим, что... В 4-6 раз может отличаться вознаграждение, которое получает человек, который имеет одну и ту же компетенцию. Это совершенно поразительно. И когда вы сталкиваетесь с ситуацией, что вы в своей сфере уже достаточно хорошо что-то умеете, и вы думаете, а было бы интересно играть в более интересные проекты, было бы интересно за это же получать больше денег, ведь есть люди, есть сантехники, которые получают, они работают в ЖК и получают там какие-то свои эти 20 тысяч, а есть сантехники на ЮДу, которые получают 200 тысяч. У меня э, во дворе просто и те, и другие, у меня ЖК во дворе находится, и паркуется э, рядом со мной человек на очень красивом новом Форде, который работает на еду, и мы с ним обсуждали эту историю. Почему? В чем их отличие? Их отличие не в том, что у этих есть компьютерная грамотность, у этих нет. Это вопрос коммуникации, это вопрос то, что с ним можно общаться. И Если это для сантехника может иметь десятикратную разницу, просто чем выше мы двигаемся по какой-то иерархической лестнице в организациях, в обществе, тем больше вообще имеет смысла и значения навык договаривания. Я на самом деле обдумывал этот вопрос, и у меня есть очень богатые друзья, которые предприниматели, инвесторы, и я понимаю, чем эти люди занимаются. Да, они анализируют информацию, но большая часть их работы состоит в том, чтобы договариваться. То есть чем выше человек поднимается в иерархии, тем больший процент вообще деятельности начинает составлять его общение с другими людьми. У меня есть э, друзья, у которых э, собственные бизнесы, которые управляются какими-то э, управляющими. И я говорю, ну и как, какие там есть элементы, они говорят, ну должен быть талантливый человек, который создает какие-то уникальные услуги, должен быть продавец, который это классно все доставляет. Он говорит, но самая большая проблема найти даже не того, кто там строит систему, продает и поддерживает ее. Нет, самая большая проблема найти человека, который будет в этом бизнесе поддерживать состояние всех этих людей, увлекать их этой работой. Вот эти люди просто на вес золота. Он говорит, и большинство из них, они находятся на моем уровне, и у них собственные а, серийные бизнесы, которыми они а, руководят, управляют, и договариваются, и вдохновляют людей. И э, вот для меня вот эта идея того, что на самом деле коммуникация, на самом деле отношения человеческие, и речь же не идет про какую-то манипуляцию, да, очень часто, когда мы начинаем говорить про какое-нибудь там э, суперобщение, гипнотическое общение, люди говорят, вот там цыгане, э, ну, ребята, камон, сколько зарабатывают цыгане и сколько зарабатывает Netflix. Очевидно, что гораздо интереснее установить такие доверительные отношения, чтобы вы были в жизни человека встроены, тогда вы получаете значительно больше, поэтому всякие маленькие трюки, манипуляции, я просто вообще обожаю наш рынок тренингов про переговоры, что не тренинг про переговоры, так это жесткие переговоры, и я знаю нескольких тренеров про жесткие переговоры. Они обычно не могут даже с таксистами о цене поторговаться, когда еще не было приложений. У меня приятель вел эти семинары, и он всегда меня просил. Он говорил, останови машину, иначе они меня разведут на кучу бабла. Я так смеялся. Потому что жесткость, это вся, она, ну, она надуманная. Это на самом деле вопрос больше взаимоотношений. И я когда в Инстаграме сейчас написал, да, какие есть у вас задачи. И задача влиять... Мало кто отвечает таким образом. Основная задача состоит в том, чтобы убеждать, и э, еще более яркая задача состоит в том, чтобы вдохновлять. Потому что правда это то, что имеет невероятную ценность. У меня у друга э, сын ну, учился в школе, так дурацкий ему не нравилось учиться, он ленился. Э, и вот э, приближается ЕГЭ, и он говорит, я хочу куда-то идти учиться в хороший вуз, не хочу идти в армию. Он говорит, ну, давай как-то в каком направлении двинемся. И они взяли репетитора. У него с трудом выходила тройка по математике и физике. Они взяли репетитора по математике и физике, потому что он заинтересовался что-то. Он вот, я говорю, хочу там вот в этом направлении двигаться. И им попался совершенно фантастический человек. Они занимались полгода. Парень увлекся математикой и физикой. И он за три месяца последних подготовился невероятно. Он сдал ЕГЭ и поступил в Бауманку. И сейчас он один из лучших студентов, уже на каком-то там курсе э, приближается к выпуску. И как вы думаете, вот э, этот репетитор, который смог так разжечь этот интерес в человеке, увлечь его, сделать для человека этот предмет э, частью его жизни, частью его мышления, есть ли у этого репетитора проблемы с тем, чтобы к нему записывались, проблемы с тем, чтобы получить вознаграждение за свою работу? У меня есть хорошая знакомая, которая преподает иностранный язык детям. И она не готовит людей к экзаменам, она не готовит людей к сертификациям. Она может это сделать, но это не основной продукт. Она просто занимается с детьми. Ее уроки стоят 6 тысяч рублей в час. Когда мне нужно было ехать в США в очередной раз, я хотел чуть-чуть проверить качество грамматики, чтобы не позориться, потому что я учил американцев, как продавать подержанные автомобили, и я учил их речевым паттернам. А, и мне нужно было на английском языке, в частности, речевые паттерны, как строить эти структуры, да, рассказать. Я попросил ее об уроке. Она с трудом мне выкроила один, одну встречу так, чтобы дать обратную связь и направление. За счет чего это происходит? Не за счет того, что она супер специалист, Людей, которые знают английский язык невероятное количество. Я на самом деле тут с другом разговариваю. Я на карантине, ну, кроме всего, там, чем мы занимаемся с вами. Uh, у меня появилось времени больше на музыку, на гитару, я занимаюсь на гитаре, и мы с другом общаемся, и он говорит, слушай, ты со своей гитарой, ну, в общем, ты, говорит, развлекайся, конечно, тебе, я вижу, это доставляет удовольствие, он говорит, "На ну, людей, которые играют на невероятном уровне на гитаре в мире, их немерено. Uh, ты видишь только звезд, которые смогли проявиться и нашли место на этом рынке. Но людей, которые владеют инструментом, очень-очень много. И так по, по каждой сфере музыки их, правда, ну, невероятное количество. Есть люди такие, которых мы не знаем, но они делают невероятные вещи. Он говорит, но ну, людей, которые делают то, что делаешь ты в смысле общения, людей, которые правда умеют общаться, а еще могут научить тому, как общаться, он говорит, вот это вот невероятная редкость. И, и это правда так. Это учительница по английскому языку, у нее есть совершенно потрясающая штука. Она делает занятия с детьми, посвященные полностью ребенку, и она изучает все технологии. На самом деле не так много исследований, не так много людей знают, как обучать детей иностранным языкам. Про взрослых тоже не очень хорошо, но про детей еще хуже. Но у нее есть часть урока, когда она учит ребенка, и они делают тетрадку для родителей. Так что э, в результате ее занятий дети развиваются внутри естественного процесса изучения языка. И там есть такая штука, что он невидимый, э, невидимый, невидимый, невидимый, а потом он взрывается, и ребенок становится практически носителем, он начинает свободно общаться. Э, но вот эта вот невидимая часть, она очень часто родителей расстраивает, и родители же не знают технологии, поэтому они не могут оценить, о, это гениальная работа, которую она сейчас проделала. И она делает... Кусочек занятий, где они с детьми готовят тетрадку, отчетную тетрадку для родителей и делают микроперформанс для родителей. Так что родители каждый раз счастливы. И эти две вещи позволяют ей получать ну, невероятное вознаграждение. 6 тысяч рублей в час за репетитора а, для ребенка по иностранному языку, но я не знаю, кто из вас платит такие деньги. И у нее стоит очередь. А, и это все вопросы коммуникации. Ко мне пришел, у меня был с этим семинаром про доставку идей, очень смешная история, когда пришла женщина, была прям, идея прямо в мозг для бизнеса, значит, называли мы это как-то прикольно, мы называли тогда провокативно-гипнотическое общение в бизнесе, по-моему. Ну и пришли, значит, такие серьезные ребята, которые хотели научиться влиять друг на друга и все такое, и приходит девчонка в плюшевом розовом свитере и штанах, просто вот барби. И она сидит, все, значит, на нее смотрят, кто с интересом, кто с недоумением. Я говорю, а вы чего хотите? Она говорит, у меня вот мужчина, с которым я встречаюсь, он очень-очень такой обеспеченный человек, но он очень властный, и от него ничего не могу добиться. То есть он просто вот давит на меня, и я напрямую, чтобы я ни просила он мне объясняет, как без этого можно жить. Она говорит, но я понимаю, что э, мне хочется, чтобы он проявлял больше финансовой заботы обо мне, какие-то подарки мне дарил. И это было очень смешно, потому что это, это был какой-то 2004 год, помните, тогда были такие ноутбуки Ferrari. Э, брали ноутбуки Acer, э, компания Ferrari, перекрашивали их в красный свет, коня этого лепили, и он сразу стоил там в пять раз дороже. Она, она мечтала о таком ноутбуке. Она говорит, я начну с этого ноутбука, потом мы проверим, как ваша техника работает. Я говорю, ну, супер. И мы с ней сделали план на следующие занятия. Она приходит с этим ноутбуком, говорит, эта техника точно работает. И вся группа, которая там была, они такие э, сфокусировались и начали уже более серьезно меня слушать. Потому что в 2004 году я не производил э, сильно солидного впечатления. Ну, в общем-то, и сейчас с этим сложно. И они говорят, как, как, ты, как ты сделал то, что он ей так быстро купил? Я говорю, я спросила, ходит ли он в продуктовый магазин? Она говорит, да, но он там берет охрану, едет в этот Глобус Гурме. я говорю, а ты ему список пишешь? Она говорит, да. И я просто очень хорошо знаю, что мужчина в продуктовом магазине, которого отправили за покупками, вот этот список продуктов и список покупок, которые ему дали, это самая важная для него вещь, которой он доверяет всей душой и уделяет ей все внимание. Я говорю, ты напиши просто пятым пунктом ноутбук Ferrari. Парень посмеялся, естественно, он прочитал, он говорит, да-да, конечно. Но просто если вы знаете, как устроен мозг, если вы знаете, как мозг обрабатывает информацию, вы знаете, в какой момент ему эту информацию предложить. Потому что большую часть времени наш мозг работает... Большую часть времени наш мозг работает в режиме фильтрации, да? мы привыкли к тому, что огромное количество рекламы, и мы перестаем ее замечать. Помните, как бесил спам в начале двухтысячных? Представляете, сейчас же спама сильно больше. Да, спам-фильтр работает хорошо, но если даже вам попадает спам, вы просто незаметно для себя автоматически от него избавляетесь. Вот мозг все время занят тем, что он выясняет, что происходит все время. И если вам начинают рассказывать, это элитные, невероятное, дизайнерское, все, мозг понимает, можно отдыхать, это, это фигня, которую даже обсчитывать не нужно. И из этого возникает большое количество затруднений, которые касаются межличностного общения и работы. И большинство из вас в вопросах на Инстаграме вы написали, что для вас ключевым элементом применения будет являться рабочие отношения. На втором месте были отношения э, близкие. И если вы когда-нибудь в последнее время пытались, ну, в последнее время это было сложно, э, живьем, когда вы встречались с людьми, это было более очевидно, поговорить с человеком, который все время поглядывает на свой телефон и отвлекается на какие-то там э, сообщения в мессенджерах. Вы прекрасно понимаете проблемы, которые стоят перед современными корпорациями, и вы понимаете, что главным ресурсом является внимание. Потому что мы просто иногда, не, ну, просто мы соскальзываем с внимания человека, и мы не можем фразу до него до конца договорить. Он просто не здесь все время. И у меня один э, друг, который был на курсах побуждающего общения, вот на этом я вам доверяю, мы договоримся. Он говорит, ты испортил мою жизнь. Я говорю, как я испортил твою жизнь? Он говорит... Ты себе не представляешь, я теперь слышу, что человек просто произносит набор слов, что он не вкладывает смысл, что там нет переживаний, что у нас с ним нет контакта. Он говорит, я теперь хожу на твоих тренингах, знакомлюсь с людьми для бизнеса, и для человеческого общения, потому что здесь люди, которые произносят слова, и там есть контакт с ними, есть взаимодействие, есть эта глубина. И удивительная штука, вот про это договариваться, про это вдохновлять. В рабочих отношениях это имеет чрезвычайное значение. Потому что ведь в большинстве случаев в рабочей э, системе человек включается в режим, например, ваши коллеги или ваш руководитель, он включается в режим, как бы сэкономить сил, как бы эм, где-то побыть, знаете, ну, чтобы это мимо его прошло, да, чтобы он ну, тут никак не затратил себя. Но в некоторых ситуациях мы можем получить удивительные, бесплатные, которые никому ничего не стоили, но драгоценные для нас варианты обслуживания или сделку какую-то, просто потому что человек отнесся к нам как к личности, отнесся к нам как к человеку, уделил внимание нашей идее, и было взаимодействие после коммуникативного шоу один из участников, он пока не пишет отзыв, он закрыл во время карантина сделку, которую вел полтора года на 12 миллионов. И он был просто в шоке, он говорит, я, я, я не надеялся вообще ни на что, я просто решил, там Макс дал домашнее задание, он говорит, я сел и подумал, что я буду делать домашнее задание бестолковое, я сделаю его по работе и механически сделал а, вот этот набор упражнений, которые я дал, и отправил их по почте, и сделка просто вот ну, закрылась. Это совершенно круто. Сейчас есть новый шанс, вот эта штука, которую мы сейчас делаем. Идея прямо в мозг по принципам того, как доносить идеи. Потому что я знаю, что многие из вас ходят на разные семинары, и кто-то ходит, занимается с психологами, кто-то просто себя изучает. И вы знаете, что у вас бывает такая штука, как сценарий жизни или там негативные убеждения и все. И каких усилий бывает нужно для того, чтобы ее вычислить, найти, сформулировать, поймать и потом от нее избавляться, очищать. Но когда вы ее поймали, избавиться от нее значительно проще. Самая сложная история, когда она просто живет внутри и является естественным таким ландшафтом, внутренним процессом мышления. И ведь как, как она туда попала? Чаще всего эти идеи, которыми мы живем и которые управляют нашей жизнью, их нам предложил кто-то, но не в прямом варианте, он нас не гипнотизировал, не говорил нам какую-то фразу, а просто он с нами так общался, что наш мозг отреагировал на это особым образом и сформировал это убеждение. Вот это очень интересный способ, и меня всегда это очень интересовало. А как это так? Потому что э, очевидно, знаете, э, для меня вообще, э, вот что, о чем мы говорим? О чем мы говорим? Мы с вами говорим вот о чем. Вы когда общаетесь, я хочу, чтобы вы всегда помнили, когда вы наблюдаете за другими людьми, вы можете видеть, что в общении двух людей всегда есть ведущий и ведомый. Не бывает общения на равных. Всегда в какой-то момент кто-то лидирует. И в танце это происходит, и в дуэтном пении это происходит, и в общении это происходит. Тот, кто лидирует, может быть уважительным, он может быть, действует в интересах и с каким-то уважением к миру другого человека, и его интересам и его эмоциям. Если мы называем это общение на равных, то это значит, что тот, кто лидирует, в любой момент готов передать ход другому и становится ведомым на какое-то время. И это, это очень интересно. И не бывает общение на равных, всегда кто-то его ведет. И вопрос состоит в том, можете ли вы двигаться в коммуникации, да? вы можете ли вы управлять тем моментом, когда вы занимаете лидирующую роль. Потому что по большому счету вы можете посмотреть, вот я предлагаю вот какую идею. Посмотрите на общение с позицией того, что существует охотник и существует дичь. Да, что такое охотник и дичь? В чем их различие? Ведь когда волк охотится на зайца, там очевидно, кто охотник и дичь. Когда человек выходит охотиться на снежного барса, здесь не совсем очевидно, кто охотник, а кто дичь. Потому что очень часто ситуация может развернуться в совершенно другом направлении. Потому что барс очень умный, хитрый, и он может стать охотником, а человек может стать дичью. И вот идея в коммуникации состоит в том, являетесь ли вы все время охотником или все время дичью, или вы умеете гибко переходить из одного состояния в другое. Что я имею в виду? Охотник и дичь находятся на разных логических уровнях. Заяц не знает, что на него идет охота. Ну, то есть он не сидит, не ест траву и не думает, наверное, сейчас операция и стая волков там выходит на охоту. Да, он находится в паттерне лоха, он невинность, это называется, вот, архетип невинного. Волк в это же самое время, он изучает, он наблюдает тропинки, вынюхивает, знает, где они ходят на водопой, где они едят, где они какают и так далее, и изучает их режим. И вот эта вот игра... Когда мы взаимодействуем с другим человеком, вопрос состоит в следующем. Видите ли вы, да, являетесь ли вы э, охотником, можете ли вы перейти вот в, эту, в это состояние, когда вы наблюдаете за другим человеком и видите какие-то его реакции и многообразие всех его проявлений. И что я здесь имею в виду? У нас же есть первое внимание и второе внимание. Да? Первое внимание – это то, что мы называем сознание, это то, что мы называем рациональный ум, это то, что мы называем Личность, я. Второе внимание, это то, что мы называем бессознательное, то, что мы можем назвать мозгом. Это множество параллельных, автоматических, очень глубоких, важных процессов, которые происходят без нашего ведома. И когда мы общаемся с другим человеком, мы можем общаться с его личностью. И личность э, принимает очень мало решений. Например, э, у вас было такое, когда вам человек, в принципе, симпатичен, вам э, даже хотелось бы ему помочь, но внутреннего вот такого позыва сил и энергии для того, чтобы сделать то, о чем он просит, ну, не появляется. А, с другой стороны, бывают ситуации, когда есть такие люди, которые вызывают вот эту искреннюю, искреннюю, сильную, эмоциональную реакцию, желание поучаствовать в том, о чем они говорят, посодействовать им, как-то оказать им помощь. И мы иногда можем вкладываться в то, что, о чем они нас попросили, больше, чем мы вкладывались бы в свое собственное какое-то дело. И в этом случае речь как раз идет о том, что в первом случае есть участие первого внимания, но второе внимание не заинтересовано, во втором случае наше второе внимание очень активно откликается. И обычно об этом говорят как о какой-то харизме. как Да, харизма же переводится как дар божий. И вот Оля пишет, а что делать, если человек отвечает как робот, обрабатывает любую фразу как возражение? И я, Оля, очень люблю вот этих людей, на самом деле, с появлением скриптов, с проявлением вот этих вот структур общения, которые в больших организациях внедрены, когда вы общаетесь с людьми, люди часто переходят в режим робота. И здесь вопрос, это вообще он всегда в этом режиме или там за этим есть человек. И меня всегда интересует этот человек, меня всегда интересует, а смогу я установить с ним этот человеческий контакт, потому что Блин, я не знаю, в большом городе ключевым элементом является голод по зеркальным нейронам, возможность почувствовать настоящую связь и настоящий контакт с другим человеком. Потому что в большом городе все в современном свелось к общению, которое связано с потреблением услуг и оказанием услуг. И как выйти за пределы этого? Даже когда мы потребляем услуги и оказываем услуги, Потому что, ну, я не знаю, что, что мне, например, очень нравится в средиземноморской культуре, если вы разговариваете на местных языках, и вы на это нацелены, вы можете там очень быстро обзавестись приятелями, очень быстро начинаете более человеческое общение с теми, кто продает вам рыбу, овощи, фрукты, мясо, да. И у меня всегда есть внутренний такой челлендж, а смогу ли я это сделать в России, смогу ли я это сделать... Здесь, потому что здесь люди сильно более настороженные и закрытые. А, да, и я вас приглашаю, да, то есть вот о чем, о чем вся эта речь, о чем, а, что значит доставка идей. Первый и самый главный вопрос. Когда вы наблюдаете со стороны за людьми, я хочу, чтобы вы себе начали отдавать отчет, кто из них охотник, а кто дичь. Потому что очень часто это очевидно со стороны. После этого вы сможете перейти в эту позицию изнутри. Потому что а, я смотрел потрясающий фильм про то, как мозг разных животных обрабатывает а, реальность. И, например, мозг улитки медленнее, чем человеческий мозг, мозг голубя обрабатывает реальность быстрее, чем человеческий мозг. А, и в переговорах происходит очень похожая штука. Пока вы не обращаете на это внимание, пока вы общаетесь с человеком, как будто это все и есть первое внимание, Происходит огромное количество невидимых вещей, которые так легко начать замечать, как только вам на них указали. А, Лена, что я имею в виду про позицию изнутри? Я имею в виду про позицию, вы сможете, когда вы общаетесь с другим человеком, оценивать, вы сейчас охотник или дичь, вы, вы эм, ведомый или вы ведете так, чтобы начать наблюдать за этим. И как только вы за этим наблюдаете, это сильно повышает ваши шансы находиться в состоянии охотника, находиться в состоянии того, кто может управлять коммуникацией. Ведь, ведь подумайте, нам же управлять коммуникацией нужно большую часть времени. Мы хотим поддаваться только очень проверенным людям. Нам для того, чтобы поддаваться человеку, нужно понимать, что он умеет и у него есть намерение каким-то образом позитивно на нас воздействовать. Например, там, это наш консультант, коуч, учитель в чем-либо. И тогда мы да, должны э, довериться и войти в состояние, когда он проведет нас через лабиринт исследований, лабиринт обучения. Да, и когда вы наблюдаете за этим, вы можете начать наблюдать очень интересную вещь. Мы можем скользить по поверхности э, в общении с другим человеком, и мы можем общаться с тем, что называю коммуникативная машина. Она может быть вежливая, она может быть невежливая, но это даже не важно. Гораздо интереснее, что мы можем увидеть, вот коммуникативная машина, а видим ли мы машину принятия решений, видим ли мы машину искреннего интереса. Ведь э, существуют разные степени интереса. И что такое состояние интереса у другого человека? Это состояние, когда он уделяет нам полное внимание и ищет, как он может воспользоваться тем, что мы сейчас ä, преподаем, он, он, ä, при, при, ну, он начинает примерять это к своей жизни. И это именно тот способ общения, который мы хотим, чтобы ä, был, когда мы общаемся. Потому что если вы просто человеку рассказываете, вот, у меня такая ситуация... И, и, а человек говорит, да, да, очень интересно. Я не знаю, но вот в Нью-Йорке, если вы бывали в Нью-Йорке, в ресторанах это очень видно, там всегда сидят две подружки, одна другая рассказывает, и они обе всегда в телефонах, и одна другой рассказывает что-то, и другая говорит, о, amazing, вау. Wow. И я вообще просто, когда ходил по Нью-Йорку, я в какой-то момент думаю, здесь есть живые люди, я видел этих живых людей, все они оказывались европейцами. А, вот. Да, итак, первое, охотник, Дичь. Второе, а я охотник или дичь? Вот в этой ситуации, что сейчас происходит? Потому что а, бывает такое, что вы сидите за столом за своим рабочим, и кто-то к вам идет, и вы боковым зрением замечаете, и вы понимаете, потому как он идет, с каким выражением лица он идет, что это за человек. Вы понимаете, он сейчас будет просить о чем-то, и вы уже готовите, как э, ему ответить на это. Отказать там или отправить его в каком-то другом направлении. В этом случае вы охотник. Потому что вы э, заранее знаете контекст этой истории с некоторыми людьми, да, и нам интересно с ними общаться, когда они немного опасны, когда мы не знаем, к чему приведет это общение. Ну, но, ну то есть мы понимаем, что они позитивно к нам настроены, но нам не всегда вообще понятно, и мы не можем предсказать. Вот идея состоит в том, чтобы стать вот этим охотником, чтобы для другого человека у нас возникла непредсказуемость, потому что э, вот в этой способности договариваться с другими людьми наша непредсказуемость является главным фактором. И для того, чтобы ее развить, не нужно обладать какими-то природными данными. Ну, блин, дети не рождаются Говорю, все, я родился непредсказуемым, я великолепный переговорщик. Нет, это навыки, которые развиваются, и они удивительным образом устроены, они лежат на виду. Мне больше всего это напоминает, знаете, у голограммы, не у открытых голографических, а у приборов, которые проецируют объемные голограммы, у них есть вот это вот главное изображение, которое мы видим, а еще есть несколько мнимых изображений, которые мы не видим. Но когда оптики испытывали его с физики, они их обнаружили, и штука состоит в том, что если кто-то вам покажет, где оно находится, если он будет просить вас сфокусироваться на пальце, и вы сфокусируете свой взгляд на пальце, и он будет вести этот палец и поставить его туда, вы увидите еще одно изображение. И с этого момента, с момента, как вам кто-то его показал, вы начинаете его видеть. И вы можете его видеть всегда. И это совершенно потрясающе. Да, чуть-чуть адреналина от этого добавляется, но это вообще делает это общение интересным. Потому что э, в противном случае мы э, очень плоско общаемся, это как шарик для пинг-понга. Ну а ты что думаешь? Да я даже не знаю, что думать. У меня была вот такая ситуация, начинается такой автобиографический обмен. И у нас отточенные технологии. Вторник, вечер, живой эфир, я даю вам тему, мы ее обсуждаем, вы впадаете в замешательство, говорите, а ничего не понятно, а что вот это? Я даю ответы, вы начинаете об этом думать, я даю домашнее задание. И у нас есть чат в Телеграме, и вы в течение недели выполняете это домашнее задание, а я читаю все домашние задания. В субботу, в конце недели, через несколько дней, я снова выхожу в прямой эфир уже днем и рассказываю, какие были классные вещи в домашних заданиях, что нужно исправить, в каком направлении двигаться, даю обратную связь даю, может быть, дополнительное задание. На следующей неделе все повторяется. У вас есть возможность с субботы до вторника все доделать. В следующий вторник вы получаете новую порцию знаний, получаете новые варианты для наблюдений. И это потрясающе, потому что нас больше всего в нашей жизни расстраивает, когда мы делаем... Ну вот я не знаю, если человек решил заниматься спортом и не занимается спортом, его это расстраивает, демотивирует и лишает самоуважения. Вот здесь у нас... Для чего мы делаем этот курс? Мы его делаем как раз для того, чтобы наполнить вашу жизнь интересными элементами, за которыми можно все время следить и которые ну, оживляют вашу реальность, оживляют ваше общение. И по мере их практики вы понимаете, что вы делаете нечто очень крутое, очень полезное, очень редкий навык развиваете, который... Вот, вы занимаетесь спортом, здорово, но с возрастом физическое тело обычно становится слабее. Коммуникации, чем дольше вы и занимаетесь, тем больше ваше мастерство. И чем старше вы будете, и чем большим мастером коммуникации вы будете, тем интереснее будет. А, это потрясающе. Вспомнила твою статью про флир для женатых и замужних, да. Что можно получить в качестве результатов? Те из вас, кто занимается обучением, управлением, переговорами, у вас есть личные отношения, это возможность просто на другом уровне наблюдать, и, и включаться, да, мы будем изучать речевые техники, как строить свою речь, потому что наше первое внимание, наше второе внимание, наш мозг, обрабатывают речь совершенно по-разному. Потому что а, когда наш, ну, потому что наш мозг обрабатывает речь и решает, что она значит, и говорит об этом первому вниманию. И очень интересно, что можно построить речь таким образом, что первое внимание будет делать из нее свои комфортные выводы, она будет для него интересной, понятной, классной, а мозг на нее будет реагировать значительно многообразнее. Например, есть такой процесс, который называется трансдеривационный поиск. Когда мы говорим с вами э, в течение там, нескольких часов, например, беседуем, вспоминаем одного друга, другого друга, про разных людей говорим. И потом я говорю, представляешь себе, вот в тот самый момент он приходит и говорит эту фразу. Ваше первое внимание не может сделать из этого сейчас ничего, но ваш мозг в этот момент не может перестать, он начинает искать. Кто такой он, куда он приходит и какую фразу он говорит. И он подставляет все возможные значения из нашего с вами разговора и проверяет, а если я так соберу, это это становится, это имеет смысл или нет. И удивительный процесс состоит в том, что когда есть вот эта вот неопределенность в речи, когда специфически настроена вот эта вот а, ваша тех, тех, техничность, как построить эти фразы, вы можете пригласить мозг, обдумывать какую-то идею на самом деле глубоко. Потому что есть люди, которые ну, говорят какие-то хорошие вещи, но они соскальзывают с нас, они нас не затрагивают. Есть другие люди, которые говорят какие-то очень простые вещи, и мы потом о них думаем, мы потом вспоминаем этот голос, мы вспоминаем эти слова, и они начинают менять нас, они начинают жить внутри нас. И это очень важное умение, которое правда можно натренировать. У него есть технический аспект. Это построение вот этих вот фраз, умение их формулировать. И здесь очень важно стать носителем этого языка. И у нас уйдет 4 недели на то, чтобы натренировать эти паттерны, чтобы вы могли, потом разговаривая с человеком, разговаривать прямо с его мозгом, разговаривать, так, как мозг усваивает идеи, так, как мозг договаривается. Потому что если мозг согласился, он увлекает человека. Да, ну вот смотрите, если я хочу идти в спортзал, у меня есть два варианта. Мне же не хочется идти в спортзал. Кому хочется идти в спортзал и, и делать упражнения, которые будут доставлять боль? Никому. Соответственно, я могу себя насиловать и заставлять. Это то, как я обычно люди с собой общаются, и это то, как обычно люди общаются с другими людьми. Другой вариант для тех, кто был, например, на нейромашинах. Я могу настроить свой мозг так, что я буду хотеть идти туда абсолютно искренне, потому что мозг отвечает за это искреннее желание. Теперь представьте себе, что я могу договориться с мозгом другого человека так, чтобы он выделил силы, так, чтобы он поддерживал эту идею, так, чтобы он говорил, да, давай поможем ему, давай будем думать эту идею. И тогда человек говорит абсолютно конгруентно, абсолютно искренне, говорит, да, я хочу вот это сделать. И это не манипуляция, это, это разговор просто с разными частями нас. Это, это обычная это манипуляция, когда мы разговариваем только с первым вниманием. А, Если задача повысить качество мыслительного процесса, но нет работы и деловых отношений? Наташа, а, мыслительный процесс в этом курсе повышается очень-очень мощно, потому что я вообще не верю в коммуникацию, когда вы просто это научились, и вы говорите слова, и другие люди на них как-то реагируют. Это, это в первую очередь ваш мыслительный процесс, это в первую очередь, как вы думаете об общении, как вы думаете о мире, как вы думаете о себе и о других людях. Те, кто был на коммуникативном шоу-лине, прекрасно знают, что там все начинается с того, что мы переосмысливаем вообще очень многие вещи, и из этого становится понятно, а, вот как можно теперь общаться. И это просто другая перспектива, другой вообще взгляд на то, что такое человек, что такое наше взаимодействие, поэтому Наташа, конечно, да, там нужно будет вкалывать, вы будете делать домашние задания, они займут 15 минут в день минимум, больше можно, если у вас есть на это ресурсы силы, меньше не получится, И их нужно будет сделать, но я вам хочу сказать, что они продуманы настолько, что когда вы их сделаете, это принесет вам выдающийся результат вы станете не одним из величайших гитаристов которых несколько сотен тысяч на планете земля а вы войдете в группу людей которые правда с интересом и э, осознанно могут общаться и строить строить осмысленное глубокое общение и это будет не вопрос это случилось и у нас резонанс и просто это так случилось нет вы сможете это сделать Uh, да, упражнение для того, чтобы потренировать чуть-чуть, мы с вами поговорили про хищник-жертва, вот эту вот всю историю, кто управляет коммуникацией, это коммуникативная машина или это машина принятия решений, я предлагаю вам поделать вот какое упражнение. Я называю это нейрологическое окно. Бывает момент, когда человек становится глубиной своей, доступен для других. Uh, ну, потому что большую часть времени работают фильтры. Да? Мозг, он как устрица, он занимается в основном фильтрацией. И человек в основном старается не заметить то, что происходит вокруг, потому что если на все обращать внимание, это ну, съест слишком много энергии. И э, что такое нейрологическое окно? Один из моих учителей, его, он живет в богате, и он доктор. И его там называют чудотворец. И к нему стоят очереди, потому что... Он делает совершенно невероятные вещи, у него происходят какие-то супер исцеления, особенно э, с неврологией. И к нему привели женщину. Женщину, которая возглавляла собственный бизнес, э, очень такую э, мощную, у которой нашли онкомаркеры или онкологию даже. Она очень, естественно, про это переживала, но решила воспользоваться шансом. Но знаете, э, бывают люди, которые ну, особенно находятся в сильной позиции, когда они там строят компанию, всеми руководят, все, принимают все решения. И они привыкают быть самым главным и умным, и они перестают вообще включаться в режим вот этой открытости. И он говорит, я смотрю на нее и понимаю, что этот человек просто не был в режиме открытости, и она не собирается ничего от меня слушать. Она пришла со своими идеями и хочет, чтобы я просто кнопку нажал, и она выздоровела но э, ее состояние, оно связано со многими вещами, в частности, с ее привычкой быть все время главной. И он приглашает ее и говорит, извините, сейчас э, у нас совещание здесь э, с докторами, смена э, сдается, смена принимается, вы, пожалуйста, посидите здесь, э, чтобы никого не смущать э, в коридоре, да? э, э, посидите с нами здесь на совещании, и я с вами позанимаюсь через некоторое время. И идет совещание. Но если вы были на совещаниях, вы знаете, что это не самое интересное вообще занятие, а чужие совещания – это полный отстой. И он говорит, я веду совещание и наблюдаю за ней. И в какой-то момент она утомляется, ей просто становится скучно. И у нее включается вот это нейрологическое окно, когда защитные системы отключаются, она понимает, что никто, ничего здесь ей предлагать не будет. Говорить не будет, настаивать не будет, здесь не нужно мериться силой, она находится на паузе. И он говорит, я вижу на пару секунд, она переключается вот в это состояние, говорит, я кладу ей руку на плечо и говорю, спи. И она засыпает в тот же самый момент очень глубоким крепким сном. И она проспала несколько часов, потому что ей очень не хватало отдыха, но он сделал свою работу с ней. Но вот этот момент, когда она была готова, потому что если вы подойдете к человеку на улице, положите ему руку на плечо и скажете спи, может быть придется бежать или драться. Да? Поэтому здесь вот вопрос, как увидеть этот особый момент, когда мозг человека решил быть внимательным, решил быть беззащитным, решил снять фильтры и выйти из зоны знакомого и переключиться на что-то другое. И я приглашаю вас понаблюдать за другими людьми а, с целью начать видеть эти окна, с целью начать видеть эти моменты открытости, а на курсе мы с вами натренируем речевые стратегии, которые позволят вам в этот момент иметь возможность, что вы скажете, потому что вам не надо усыплять людей, вы не доктор, и в большинстве случаев а, вам не нужно чтобы человек заснул, да, вам нужно предложить идею, которая осядет в его мозге, осядет в его втором внимании и начнет оттуда жить, прорастать, трансформируя то, как он видит, то, как он относится к чему-то, давая ему новые силы и новые возможности, вдохновляя его, направляя его, и естественно, когда мы говорим про подростков, про детей, это самое главное, что мы хотим для них, потому что да, можно изнасиловать человека, можно на него надавить в данный момент, но любой родитель, так же, как любой руководитель, мечтает вложить в мозг, в бессознательное своего ребенка принципы, позитивные, успешные, здоровые принципы, которые позволят ребенку классно реагировать на ситуации, о которых мы, родители, даже не знаем. И это очень особый уровень взаимодействия с другим человеком и, конечно, со своим ребенком, когда вы умеете это делать. А какие еще признаки нейрологического окна? Скука, отключка от происходящего. Совершенно не обязательно, Катя, это будет скука и отключка от происходящего. Я хочу, чтобы вы просто поисследовали, помедитировали с вот этим названием нейрологическое окно и понаблюдали за людьми, потому что это то, что происходит очень Регулярное, это очень естественное состояние другого человека. Ключевым элементом является кратковременное отключение вот этих вот фильтрующих антиспам-систем, которые обычно защищают нас от того, чтобы э, видеть мир, быть живыми и увидеть что-то новое. Это ваше главное задание. Оно сделает ваше общение с людьми, наблюдение за ними очень интересным. Э, как говорит Альберт Эйнштейн. Если мы знаем, что мы делаем, мы не заняты исследованием, это не называется исследованием. Поэтому я приглашаю вас к исследованию. Я очень хочу, чтобы результаты этого обучения принадлежали вам, чтобы они были частью вашего мастерства, частью вашего нового понимания, не чем-то, что я вам предложил, сформулировал. Вы э, в готовой форме это как-то попробовали, и такие, да-да-да, Макс вот классно разбирается, но я, я не знаю, что с этим делать. Э, э, да. Общение, общение с детьми, безусловно, это, это важная часть нашей жизни. Естественно, существуют, наверное, какие-то другие специалисты, которые специфически учат общаться с детьми, но я видел большое количество случаев, когда люди приходили ко мне на курсы, и в результате освоения техник они начинали иначе общаться со своими детьми, улучшали с ними отношения. Поэтому, да, Наташа, я считаю, что это, безусловно, будет полезно. Спасибо вам большое, друзья. Спасибо. До новых встреч!